Всем здравствуйте, друзья! А перед тем, как начать видео, я советую вам посетить канал Котрит. Он снимает тоже Сталк, заброшки. Посмотрите, может быть вам понравится. А мы начинаем. И всем здравствуйте, друзья! Приходите на YouTube-канал Азейчик Сталк. Я думаю, вам понравится. Ну и посмотрите это слайд-шоу. Оцените на ваше усмотрение. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Oh, my